Здравствуйте, я Алла Заднепровская, нахожусь на мега событии, на грандиознейшем мероприятии уходящего лета «Жизнь как чудо» фестиваль развития личности Марины Хмиловской и Алексея Просекина. У людей горят глаза, стучат сердца, все воодушевлены, вдохновлены, энергия здесь зашкаливает. Буквально через полчаса я представлю свой мастер-класс «Семь шагов на пути к успеху». И в преддверии история. Жили-были две лягушки. Их поймали и захотели сварить из них суп. Первую опустили в тепленькую водичку и поставили на медленный огонь. Вторую бросили в кипящую воду. Та, которую бросили в кипящую воду, тут же выпрыгнула и унеслась. А что я оставалось делать? А наша первая лягушка сварилась. В мастер-классе вы обнаружите первые признаки этого самого кипятка жизни и малейшие признаки тепленькой водички для того, чтобы туда не попадать, а уверенно, будучи собой, двигаться по пути своей жизни в успех. Смотрите, находите свои секреты, превращайте их в реальные шаги. Ну что ж, друзья, Счастливо вам видеть здесь тех, кто хочет реальных изменений, потому что все, что здесь будет говорить, будете вы слышать, они про вас и про вашу жизнь, про вас самого и саму и про ваши изменения. Те, кто э, есть уже там что-нибудь, да? Те, кто меня знают, говорят, что если встретил Заднепровскую, то есть большой риск. Риск такой, назад пути нет, теперь будет по-другому. Но есть плюс, по-другому это лучше. Это лучше, это больше, это легче, это богаче, это изобильней, кому чего надо, свободнее. Видите, там регалии всякие у меня, я и коуч, и тренер, и консультант, много всего. И, и кстати, и рейки, и НЛП, все это, и энергетические практики, все это я тоже за плечами э, имею. И э, речь пойдет здесь о вас. Но и, то, что я не сказала на э, всю аудиторию. Э, в течение этого мастер-класса я разыграю 10 подарков. Я буду задавать вопросы. Те из вас, кто правильно ответит, те получают подарок. Подарки от коучинг-бука и карт – ну вот кто знает, что такое коучинг-бук? Вот. Это специальная книжка, такой дневник успеха, которую вы ведете и копите успех, обращаете внимание, фокусируете свое внимание на себя, на то, в чем вы молодец, на свои успехи, на свои моменты радости, ну и так далее. Да? То, что нас сделает сильнее и увереннее. Коучинг-карты – это маг-карты, с другой стороны, которых вопросы. Действительно, такие волшебные инструменты, до специальных условий на всякие мероприятия живого дела нашей компании. Ну что ж, вперед. Итак, первый вопрос. Сколько лет я в этом развивающем, не знаю, в трансформационном бизнесе? Я в нем не со школьной скамьи. Я поменяла свою жизнь, уже будучи взрослой женщиной. У меня уже сыну тогда было, ого, сколько лет. Вот так скажу. Сколько лет я в нем? Нет, меньше? Больше? Меньше, чем 18? Больше, чем 13? Сем... 17. Первая сказала 17. Аплодисменты нулевой карты. карты. Как вас зовут? Лена, Леночки, аплодисменты. Что так плохо хлопаем? Научить вас хлопать? О, да, уже лучше. Уже лучше. Ну что ж, дорогам нельзя обучить, научить. Их можно только пройти. Своя тропа никогда не может быть кем-то протоптана. Это факт. И то, что я буду рассказывать, работает для меня, работает еще для кого-то. Но... Все это вы пропускаете сквозь себя, и самое главное, это не то, что включало за что ее поставило на, на какую-то свою дорогу, а то, что поможет и включит вас. Поэтому все это пропускайте сквозь фильтр своей жизни и своего мировосприятия. И у меня к вам вопрос, что такое успех? Как вы для себя его успеть? Еще! Реализация. Для кого что успех? Друзья. Что? Гармония. Драйв, гармония. Смысл жизни. А для вас, коллеги? Достижение, сама жизнь. Смотрите, как мы по-разному расшифровываем слово «успех». Знаете, почему многие считают себя неуспешными? Потому что мало кто расшифровал для себя это слово. А идти к чему-то, ну, успех, кажется, что мне понятно. Но идти к слову, которое я для себя не расшифровала, это обречь, э, обречь себя на, на неуспех. Правда же? И э, у меня к вам вопрос еще один. Кто автор слов «успех» — это успеть, но не тот, кто победил уже? нет хотя мне приятно что вы так говорите у меня много цитат но это не моя я ее очень люблю и очень часто использую кто марина цветаева точно аплодисменты аплодисменты и девушка в цветастом платье вот там получает коучинг-бук аплодируем аплодируем аплодируем а вы знаете, что когда мы аплодируем, у нас поднимается энергия. Давайте ее поднимем. Вы же сидели так долго. Сейчас научу, научу. Одну руку, одну руку вы ставите так. Другую, вот видите, такой ладошечкой, вот так, э, как будто бы немножечко прогнуто. И хлопаем. Кстати говоря, это очень поднимает энергию. Почему? У нас же здесь э, очень много нервных окончаний, и даже называют, что пальцы – это продолжение, ну, знаю, космические антенки такие. Да? Через руки очень много, можно лечить руками, вы это знаете. Женщины точно все умеют это. Ну, может, быть просто подзабыли или э, навалилось на плечи много всего, но мы это умеем. Осталось только вспомнить. Э, и действительно, каждый из нас обладает чем-то… Вот, э, даже если кажется, нет, я там неудачник. Ну, я думаю, тут таких нет, но тем не менее. Вот ситуация, все против меня, чудеса не мои, они мне не встречаются. Даже если так, то если вспомнить про всю жизнь, абсолютно точно можно найти, что какую-то высоту мы взяли. Согласны? Так, куда это я? Да. Эм... Шаг номер ноль. Я пообещала 7 шагов, на самом деле их 9. Так вот, шаг номер ноль – это рискуй. И еще один вопрос. Пока вы вспоминаете главный риск вашей жизни, потому что вы им скоро поделитесь со своим партнером, сидящим рядом. Как вы считаете, какой главный риск был в моей жизни? Риск? Какой? Нет, хотя в Киев я переехала, да, в 17 лет. Ну, это очень важный риск, но нет. Замужество тоже два раза рисковало, но нет. Новая профессия, работа, еще. Дети, дети, скажите, какой риск самый главный? Свою компанию открыть. Да что ж такое? Задумайтесь. У вас этот риск подсказку даю. Тоже в жизни у каждого был. Рождение, аплодисменты, девушки! Ну, аплодируем! Рождение абсолютно точно. Это, кстати, я. И я считаю, что самый главный, самый большой риск и вызов в моей жизни ⁇ это родиться. Почему? Да потому что в жизни не просто. Не просто в жизни. Кучу всего мы встречаем на своем пути. Было не просто, до да само, вот, сам, сам процесс родов. Из теплого, уютного, комфортного, э, какого-то темного, мягкого, все время подпитывающего нас пространства мы попадаем в яркий, жесткий, холодный, громкий и так далее мир. Это первый опыт, с которым мы сталкиваемся. Но именно этот опыт дает нам очень многое. И наверняка слышали, да, что те из нас, кого доставали через Кесарева, у тех там не хватает каких-то этапов, им трудно проходить сквозь препятствия, это правда, им нужно это нарабатывать. Все остальные, кто естественным, так сказать, путем, у тех абсолютно точно есть способность проходить сквозь стены. Потому что э, родиться — это рисковать. И сейчас буквально даю вам на это две минутки вы сидите рядом с какими-то людьми если нет то можно найти себе партнера поделитесь пожалуйста какую главную высоту кроме риска родиться взяли вы в своей жизни какую главную высоту поверьте мне когда вы делитесь с кем-то вы получаете в разы больше если просто посидеть и послушать меня сделайте это пожалуйста буквально две минутки прямо сейчас. Какую главную высоту в своей жизни взяли вы? Особенно мужчины. Мужчины, включайтесь. Есть? Когда вы поделились, что получили? Что получили? Облегчение. Облегчение. Излил душу. Еще что? Удовлетворение. Энергию получили. Еще? Удовлетворение. А когда вы слушали другого, что получали? опыт захотелось. захотелось это называется мотивацию правда получили когда мы делимся когда есть в окружении нашем свидетели нашего успеха то наша сила приумножается а чаще всего Арис Салимской, помните говорил да какое у нас окружение часто токсичное Ко мне в школу, интегральную коучинговую школу приходят, кстати, Марина Алексей, мои выпускники тоже. Так вот, когда в школу приходят обучаться и возвращаются к себе домой, в свою жизнь, то говорят, алла, говорят, что я попал в секту. Я говорю, конечно, в секту людей, которые любят свою жизнь, которые улыбаются каждый день, которые решают проблемы, они а э, кивают на обстоятельства. Конечно, секта, потому что мы не похожи на других людей. Правда? Вот, и действительно, когда есть окружение, которое поддерживает нас, то наша сила приумножается. Шаг номер один. Будь счастливым. И вы мне скажете, о боже, Америку нам открыла. Ну вот представьте, давайте так спрошу вас. Как вы считаете, зачем мы ставим цели? Зачем мы их ставим? Ну, а для чего? Понятно, чтобы достигать? Вот, смотрите, удовлетворение получить, эмоция, счастье, эмоция. Кто-то скажет, эм, для свободы, кто-то скажет, для чего, например? Для продвижения. Боже, мне повезло. У меня такие юные участники. Аплодисменты юным участникам нашего мастер-класса. Круто? Тебя как зовут? Влад. Влад. Влад. Вот сам. Ух, какой активный Влад. Эм, надо будет его тоже поощрить. А Да-да-да. Пода... Давай подарок Владу в студию. Мы сейчас маме его через Влада подарим. Да? Все. Несут уже. Влад, ты для мамы заработал подарок. Молодец. Крутой мужик. Вот так, да, круто. Ну что ж, ну вот смотрите, получается, мы ставим цель для того, чтобы почувствовать что-то внутри. Правильно? Мы хотим, чтобы вовне что-то произошло, для того, чтобы вот это почувствовать. Но все наоборот. Нас вообще обманули, нас когда воспитывали, нам рассказывали, помните, вот выйдешь замуж, вот получишь образование, вот пойдешь работать, вот заработаешь миллион, вот и так далее. И вот так многие ходят замуж, на работу и в разные другие места для того, чтобы что-то почувствовать. Но все наоборот, сначала состояние, из, из, ну, вернее, то, которое ты хочешь в конце получить. И вот с этим состоянием ты идешь к этой цели. Тогда расстояние между «хочу» и «получу» сокращается. Хотите эксперимент? Но нужны тогда добровольцы, хотя бы три человека. Давайте, раз, два, кто-нибудь еще, три. Поехали, подойдите-ка на сцену. Все, оставляйте, пожалуйста, подойдите. И под аплодисменты. Люди на сцену выходят. Так. Что я попрошу вас сделать? Сейчас девушки будут просто ходить по сцене. Вы поняли, да? Вам нужно просто походить. Просто так походите. А вы понаблюдайте, как они ходят. Хорошо? Просто походите. Наблюдаем. Внимание не на меня. Вот на них. Смотрите. Угу. Стоп. Девушки, а теперь вспомните какую-нибудь свою суперзаветную мечту, которая еще не сбылась. Вот очень-очень важная для вас. Вспомнили? Представьте, что она реализована. Полностью реализована. Это есть в вашей жизни. Походите теперь. Вот теперь походите. Замечаем разницу. Не нужно говорить ничего, пожалуйста. Будьте более внимательны, чем вы сейчас. Еще, еще походите. Ни в коем случае сейчас пока ничего не говорите. Очень сложно ходить по сцене, когда э, из зала что-то доносится. Угу. Стоп. Я сейчас спрошу сначала у девушек. И обращайте внимание вот на что. Никогда не смотрите на... Другого, вот в таком вот эксперименте, когда я предложила, чтобы у человека вроде мечты его сбылись, сквозь призму своей мечты. Например, ваша мечта, ну не знаю, что-то, например, успеха достичь, тогда вы вот так будете ходить. У кого-то мечта мамой стать, тогда человек вот так будет ходить. Так? Да? Поэтому будьте к этому внимательны. Самое главное, чтобы девушки поделились, что изменилось для них. Держи. Мне стало свободней, легче и, скажем так, немножко борзее. А, дерзости больше стало, да? Дерзости больше. У вас? Ну, мне как-то стало интереснее ходить, что-то, у меня как-то новые идеи начали проявляться. То есть воплощение одной мечты... Стало цеплять да, да, да. какие-то возникновения новых. Угу. Я почувствовала себя основательной. Основ... Устойчивее, устойчивее. Да, устойчивее, было заметно, правда? Аплодисменты девушкам, спасибо, большое вам спасибо. Смотрите, ведь ничего не произошло. Я только дала установку мозгу, как если бы уже реализовалась мечта. И моментально они попали в то состояние, которое хотели благодаря мечте. Согласны? Да? Мы все так можем. Главное просто приучить себя к этому. Поэтому будь счастливым – это не, не пафосная какая-то сладкая, такая иллюзорная, иллюзорный какой-то призыв. Это реально, реально работает время двигаясь вот например у меня мечта это вот этот красный цветок да так вот как только я ее намечтала чаще всего э, на следующий день у меня какое состояние ну не у меня а вообще у человека недоволен он нет красного цветка он недоволен С собой обстоятельствами миром. сказали Захотел и получил, а нифига ни нету. И я недовольна тем, что его нет. Так вот, я называю это правило зеленого маркера. Был бы у меня зеленый маркер, я бы бросила его вот здесь. И сказала, на следующий день я просыпаюсь, и моя задача обнаружить, в чем я продвинулась к своей цели, к этому красному цветку. И вот так, двигаясь по зеленым маркерам, я все время мотивирована, нахожусь в том состоянии, которое хотела э, в точке достижения цели, и я все время живая. Ведь счастье же не в итоге, счастье же по дороге. Это факт. Это не просто красивый лозунг. Это, ну, это один из моих девизов по жизни, и он действительно работает. Отправная точка успеха – это правда счастье. Человек, который недоволен собой, у которого претензии к другим, к обстоятельствам и к миру. Но может он быть успешным завтра? Да нет. Потому что у него сил не будет. Он все их растратил вот на это. У него нету сил. Он слил свой ресурс. И у меня к вам вопрос. А что делает счастливым вас? Пробуждение, Пробуждение которое вот как-то наступает явно на этом фестивале в том числе. Правда? Еще? Природа. Природа, Природа спасибо. Общение. Любимое дело? Общение. Вот то, что все произнесли, меня делает счастливым. Да, само то, что я живу. Радуясь за других, отлично. Еще. Результаты. Путешествия. Радуются жизни. Сказали кто-то там, что... Исполнение желаний. Тоже делает счастливым. Смотрите, как опять мы по-разному устроены. Помните, мы говорили, что для нас успех? Теперь мы делимся тем, что для нас счастье, мы опять видим, что мы очень по-разному устроены. Самый такой, самая большая ошибка человека в коммуникации, знаете, какая? В коммуникации любой. Муж, жена, руководитель, подчиненный, коллеги, друзья. Точно, абсолютно точно. Мы меряем той линейкой, которую, которой замеряем себя, других. Мы вот с этой линейкой подходим вообще ко всем. Они устроены вообще не так, как мы. И в этом и прелесть нашего общения. Так мы становимся богаче. Так мы себя усиливаем. Мне очень нравится цитата Льва Толстого. Ведь многие из нас говорят, «Я счастье — это значит делать то, что хочешь». А нет. Не то, что хочешь, а то, что ты хочешь, то, что ты делаешь. То, что ты хочешь. Понимаете? Там совершенно... По-другому все. Лев Толстой, конечно, удивительный человек, и многому у него можно учиться. Шаг номер два. Мечтай. Здесь выступала девушка, которая в 6 будет, по-моему, вести мастер-класс. И действительно, мечтать – это очень важно. И у меня к вам вопрос. Как вы считаете, главная причина того, почему мечты не сбываются? Вот все, что вы говорите, так. Но самое главное, мало кто мечтает. Хороший фильм. Мало. Какой? А. Точно. Т да, да, да, да. На самом деле мечтать можно очень по-разному. Вот как вы мечтаете, те, кто считает, что он мечтает. Как вы мечтаете? Ну, я не имею в виду мечтать. Это лежать и все время думать: О боже, как все плохо, я хочу быть на Гавайях. Это не мечтать. Визуализировать вот так можно мечтать. Как? Карта желаний отлично работает, когда картинки мы вырезаем и приклеиваем. Отлично. Только главное не мозгами вырезать, тогда будет работать сильнее. Еще. Круто писать, очень круто писать. Можно просто открыть тетрадь, устроиться поудобней, написать «я, моя жизнь через 25 лет» и просто писать. Ничего не подсчитывать, ни в какую логику не вдаваться, не считать «О, Боже, а сколько же мне там будет лет?» Почему? Потому что время – это придуманная вещь. Ну, время мы придумали, мы так договорились. Его же не существует. Мы просто договорились так, чтобы нам как-то было удобнее, правильно? Вот, очень часто бывает так в карте желания, те, кто делают, говорят, слушай, ну я вообще хотела, чтобы через пять лет, а оно почему-то через два уже реализовалось. Вот так и бывает. Со временем есть такие всякие катаклизмы. Мне очень нравится книга Арении Яфе Янаи «Призвание». Те из вас, кто все еще ищет «Любимое дело», и есть ощущение, что занимаетесь не своим делом, почитайте, пожалуйста, обязательно ее книгу. И она говорит о том, что людей, которые не могут осуществить свои мечты, нет, а есть только те, кто не осмеливается мечтать. И главное, когда вы мечтаете, отключите внутреннего цензора, уберите его. Вы ему скажите, я сейчас напишу, и потом ты опять возьмешь меня в оборот. Но главное потом закрыть эту тетрадочку и не перепроверять, ничего не подсчитывать, просто оставить ее, а через некоторое время открывать. Делюсь своим способом, их на самом деле много, но мне нравится такое время от времени. Берешь тетрадку, с конца ее заполняю. Через 25 лет, через 20, через 15, шаг 5 лет. Через 10, через 5 и потом уже читая что там через пять я ставлю цели на год а что такого должно реализоваться в моей жизни сейчас причем должно здесь абсолютно нормальное слово я действую и хочу должно здесь в том смысле что я хочу через пять вот здесь быть тогда через год мне чего-нибудь обязательно нужно будет сделать ведь так Мечты – это правда топливо для действий. И у меня к вам еще один вопрос. Как вы считаете, какой самый главный вопрос в коучинге? Самый главный. Кто сказал чуть-чуть по-другому, чего ты хочешь, но вы выиграли. Пожалуйста, аплодисменты, Леночка, вот девушка в ярком... Вот, пожалуйста, мечтайте, и дано вам будет. Поздравляю, поздравляю, аплодисменты. Действительно, в коучинге самый главный вопрос, чего ты хочешь. Чего ты хочешь. С этого вопроса все начинается. Потом, конечно, много чего еще есть. Про коучинг будут у нас с вами еще вопросы. Кстати, кто знает, что это? А то этот коучинг, коучинг. Мало кто знает. Рассказать в двух словах? да. Это не просто что-то модное, что ругают сейчас в соцсетях. Я действительно профессионально уже в нашей школе 10 лет обучаю сама коучей с 2009, это 8 лет получается. Да? В этом году мой 16 выпуск. И если коротко, то коучинг это искусство быть живым. Но это опять ни о чем, как слоган звучит. Но я вам сейчас ну, дам определение для мозга. Коучинг – это модель взаимодействия между коучем и клиентом, причем клиентом может быть и группа людей, для достижения целей, истинных целей клиента за счет раскрытия его потенциала, без советов. Я так задаю вопросы, что вам яснее становится, как вы устроены, чего вы хотите – куда вам двигаться, зачем вам туда идти и что вы получите в результате. Вот такая вот профессия любопытная. И сейчас упражнение в парах, которое вы не очень охотно делаете, но тем не менее, пожалуйста, потрудитесь, я дам вам всего минуту в каждую сторону. Одна минута, в течение которой вы скажете своему партнеру, чего вы хотите – в очень широкой рамке. Вот что хотите, говорите. Ваш партнер слушает вас, да, и создает пространство, будете тренироваться в коучингу, в котором хочется отвечать на этот вопрос. Понятно, что делаем, да? В пары объединитесь, пожалуйста. И минутку в одну сторону, я скажу, через минуту поменялись, и минуту в другую ответ на вопрос, чего ты хочешь. Сначала один человек. Я засекла время. Один человек другому говорит, чего он хочет, а тот слушает. Потом наоборот. Понятно? Стоп. В коучинг-школе я даю такое упражнение 15 минут в одну сторону, 15 в другую. Здесь всего по минуте. И я видела, как некоторые из вас секунд через 15 уже сидели и не знали, что говорить. Да понимаю я, но туфли тоже хорошая цель, да? Вот. И у меня к вам вопрос: те из вас, кто делал упражнение, что вы получили? Удовольствие. Удовольствие. Еще? Осознание про то, что я вообще маловато мечтаю и вообще маловато хочу. Повысилась мотивация и расстояние между «хочу» и «получу» сокращается. Мужчина вот говорит. Надо почаще продумывать. Почаще бы так. А вообще на самом деле сначала не участвовал, но потом включился. Молодец. Мечты топлива для действий. Вот прямо вы про это только что сказали. Это не просто мой красивый слоган. Когда мы мечтаем, мы добываем топливо. Реально добываем топливо. Это та самая энергия, которая запускает двигатель наших действий, да, в, ну как это, приводит двигатель наших, э, нашей жизни в действие. И вопрос, вы там что-то сейчас другому говорили, одну мечту выберите, пожалуйста, только одну. Ну просто как-то ее себе пометьте, если есть где писать, то там черкните. Одну все выбрали? Потому что Дальше вы будете с ней работать. Коучинг, он про реальные действия. Конечно, я сейчас расскажу, потом, как это бывает на мастер-классах, вы меня там запомните, потом найдете, возможно, кто-то из вас придет ко мне учиться, но дело не в этом. Раз мы соприкоснулись, то вы уже можете отсюда выйти с каким-то планом реальных действий и с желанием это все воплотить. Чего ждать, когда мы встретимся? Можно уже начинать. Выбрали? Да? И у меня к вам вопрос для розыгрыша подарка. Воплощение какой мечты, вернее, какая моя мечта из детства сбылась вообще в полной мере? Именно в детстве я о ней мечтала. Нет. Нет. Что-что? Стать взрослой? Нет. Ну, это как-то для меня банальновато. Я такая была дуже умная девушка в детстве. Помогать людям? Нет. Ну, это вот, что вы говорите, да, но это тоже круто. Ну, вот э, дам вам подсказку еще сейчас. Эту мечту я прямо видела очень в деталях, как это все будет. Очень в деталях. Нет, не стоять на сцене. Создать семью. Так, поподробнее, только не создать семью. Все, значит, давайте будем считать аплодисменты, аплодисменты мужчине. Но звучало она не так. Я никогда, не, у меня не было мечты, я так хочу замуж, ну, создать семью, не так я всегда знала вот когда я помню восьмой класс я сижу на подоконнике распахнутое окно на пятом этаже и сижу я на подоконнике смотрю на звезды и прямо вижу визуализация вот тут э, говорили как способ меч я видела большой обеденный стол за ним сижу я мой муж и двое детей мальчик и девочка и э, 11 лет назад я думала, ну, хилки, палки вроде все сбылось. Но девочки у меня нет. Потому что моему сыну сего, сейчас 28 лет. И эм, появилась 11 лет назад у нас и дочка. Так что все это сбылось в полной мере. Аплодисменты мужчине. Вот эта мечта, она прям в деталях у меня была. Да, ну, знаете, я никогда не мечтала про сцену. Я не, ну, не, не думала о том, чтобы людям радость приносить. Я всегда ее приносила своим появлением буквально. Вот. Мне, ну, мне казалось, что я так устроена, и это все равно будет. А вот здесь все-таки тут кто-то еще. Тут какое-то такое вот чудо должно произойти. Вот. И эта мечта действительно в полной мере реализовалась. И шаг номер три. Находи смысл. И вот тут нам с вами понадобится та самая мечта, про которую вы э, все подумали для себя. Альберт Эйнштейн, он вообще, конечно, кладезь всяких смыслов. И он говорит, стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Вот э, благодаря моему сыну, он недавно мне дал послушать песню, я даже не помню какую, но я там услышала слова, и я сложила в очень краткую фразу смысл своей жизни. Звучит он так. «Гореть, чтобы светить». «Гореть, чтобы светить». И многие говорят, что, ну, когда спрашиваю, на что я похожа, на какой образ, там, говорят про солнце, про луч, но солнце же может и опалить. И я раньше часть своей жизни, знаете, как светила? «Ну давай, ты ж сможешь». Почему я в коучинг пошла? В коучинге этого нет. В коучинге я знаю, что я просто делюсь. Все, кому нужно, возьмут. Кто не готов, не возьмут. Пока. Но если я не буду приставать к этому человеку, так вот, ну давай, ну как же, я же знаю путь, я тебе его укажу. У него тогда есть шанс стать на этот путь. Вот в этом вот разница между вот Э, такой зацикленности вот солнца, обогреть всех, да, э, можно и опалить. Гореть, чтобы светить. Мой смысл жизни. Объясните просто по идее, причинять добро. Да. Знаете как? Смотрите. Э, спасибо. Вопрос. Тут был в студию. Объясните, э, как это причинять добро и творить добро. Смотрите, в чем тут дело. Вот я действительно с детства была спасателем, как и многие из вас. Кто хочет, чтобы мир лучше... Кто хочет, чтобы мир лучше стал? Ну, понятно же делаешь, да? Вот, иначе бы нас тут не сидела в такой день жаркий, конец августа, тут на нас у детей школу отдавать, а мы с вами вот здесь, в этой аудитории. Нам действительно важно менять мир к лучшему. Но действительно, нас, модели, которые мы видели, это спасать. Но спасая других... Мы забираем их силу. Смотрите, что значит спасать? Это значит, я такая большая, говорю, ой, у вас не получается, да? Ну, я вам сейчас расскажу, да? Вот это спасать. Первое, чему обучаются на школе, разучиваются спасать. У нас есть такая техника, и ее все берут сразу на вооружение, ею пользуются. Как только ты заметил или заметила, что хочешь побежать и кого-то спасти, тут же садишься на свое место, берешь ручку, бумагу и пять пунктов, в чем надо тебе себя спасти, в чем тебе нужно помочь себе. Вы знаете, так два раза сделаешь и перестаешь спасать. И мы прямо видим в аудитории, кто-то дернулся, я понял, сел и пишет. Да? Вот так и разучиваемся спасать. Это забирать силу другого. Ну, конечно же, это не касается того, что на дороге кто-то упал без сознания. Понятно, мы тут вызываем скорую помощь, накладываем там, ну, не знаю, прикладываем руки, кто владеет энергетическими практиками разными. То есть, ну, что-то делаем. Но я про другое. Когда мы с, как это, с высоты своей мании величия считаем, что мы лучше, чем кто-то, и начинаем его кормить своими советами. Я про это спасательство. Да? Да? Про это плюс-минус. Ну что ж, с каким вопросом чаще всего, запросом вернее, не вопросом, простите, с каким запросом, это я тут ошиблась, с каким запросом чаще всего приходят к коучу последние пару лет? Кто сказал? Первое – Аплодисменты девушки, Леночка, Лен, Лена, аплодисменты девушки. Она получает подарок. Предназначение. Звучит по-разному. Предназначение, любимое дело, хочу узнать миссию. На самом деле, очень часто, например, человек просто устал. И ему нужно найти себе другую работу. Не всегда предназначение это значит свое дело. Вот коучи это знают. Потому что порой мы хотим чего-то и приходим с этим запросом куда-то. Это просто то, что придумал наш мозг как вариант для решения какой-то другой задачи. Например, вы говорите, я хочу бегать по утрам. Я как действительно уже коуч, у которого за плечами восемь тысяч часов коучинговых. Я никогда вам не буду в этом помогать. Я первое, что спрошу вас, это «А для чего тебе бегать?» И я услышу в ответ, например, энергию получить. Для чего энергия? Чтобы реализовать проект, который у меня давно лежит на полке. Что я буду помогать делать? Реализовывать проект. Понятно? Да? Мы приходим с запросом, чаще всего, это примерно 95%. Запросов, которые звучат коучу, не есть их истинные цели. Это какой-то вариант решения большей задачи, которую придумал мозг. А мозга какая главная задача? Отговорить, удержать там, где мы находимся. И вот как раз умение находить смысл – помогает выйти за пределы этого само, этой самой зоны комфорта. И сейчас, желательно, не тому человеку, которому вы говорили, вот повернитесь к кому-нибудь сейчас и скажите, как реализация той мечты, которую вы задумали, изменит лично вас. Понятно, что прошу сделать? Найдите себе другого партнера, не того, с кем вы делились, но кто прям вообще не может свою супер-мечту кому-нибудь рассказать, поделитесь с тем же человеком. На самом деле здорово, когда мы говорим, озвучиваем свои мечты, особенно смыслы мечт, кому-то. Итак, как реализация вашей мечты изменит лично вас? Поехали. В две страны. Ну что, поделились? Есть. А теперь... Все из вас самые смелые, кто может и хочет, найдите другого партнера и поделитесь, как это повлияет на окружающих. Как реализация вашей мечты может изменить окружающих, может повлиять на окружающих. Продолжаем. Находим смысл мечты. И последний, самый главный вопрос. А как реализация вашей мечты изменит мир в целом? Как она, ваша мечта реализованная, повлияет на мир? Как она повлияет? Смотрите, что я делаю. Я поднимаю, повышаю градус и помогаю вам достать этот самый смысл, а значит топливо, а значит энергию. Как реализация мечты? повлияет на мир те из вас кто делился скажите пожалуйста что вы получили в результате когда делились что получили радость еще что получили осознавать стали больше вообще вроде бы говорили о смысле а стало яснее как двигаться часто план действий возникает отвечая на эти вопросы еще что Приблизились, точно, возникает ощущение, что сокращается расстояние. Говорят, что когда ответишь на эти вопросы, то примерно на 50% есть ощущение, что ты ближе к цели. Да, вот такое виртуальное, э, виртуальное, как это, феномен такой есть. Сплющивание, да? сталкивание временных зон. Смысл, это правда, залог реализации мечты. Сама мечта топлива, смысл, добыча, добывание этого смысла, это залог реализации мечты. Когда мы знаем, зачем нам это надо, как мы изменимся, как ближний круг изменится, как дальний круг изменится, и зачем это миру, то как же мы ее бросим тогда, эту самую мечту? Ну жалко будет, вон как мир без нее, миру без нее не очень. И еще вопросы в студию, для того, чтобы вы получили какие-нибудь подарки для себя. Какие два вопроса управляют вопросами что и как? Что имею в виду? К коучу приходят с вопросом, что делать. Ну понимаете же, да? Приходят и говорят, что мне делать у меня, ну и пошла ситуация. Например, там работа не нравится, отношения не те, денег не хватает, э плохо себя чувствую, ну и всяко-разно. Да? Так вот, самое главное не что делать, а как. А вот что управляет, какие вопросы управляют этими самыми что и как, как считаете? Зачем и... Первый вопрос. Кому принадлежит вопрос зачем? Кто? Кто и зачем? Кто и зачем? На самом деле у нас два победителя, но ты просто тот лот, который у нас есть, дай, пожалуйста, и вот этому человеку, и вот этому. Просто один получит его физически, а другой, ну, скажи, как связаться. Аплодисменты! Аплодисменты! Просто ребята угадали два вопроса, не вместе. Кто и зачем управляют вопросами «что» и «как»? Если я знаю, кто я и зачем мне реализация мечты моей, то тогда я и как буду делать, не знаю, эффективно, продуктивно, со, с, с включением, с энергией, да, и тогда что делать будет просто автоматом, автоматом. И шаг номер четыре – осознавай реальность, осознавай реальность. То есть, другими словами, смотрите, красный цветок – у меня мечта. Но многие не уделяют времени берегу, на котором они находятся. То есть не смотрят на свою жизнь сейчас. А сейчас что относительно моей мечты? Что сейчас? И сейчас я предложу вам инструмент. А как же замерить это сейчас? Итак, практика вкус жизни. Насколько сейчас ваша жизнь вкусна? Хотите узнать? Перерисуйте себе, ну, или у кого не на чем рисовать просто ответьте сейчас себе на вопрос по шкале от 0 до 10 по трем критериям в каком состоянии или в каких эмоциях я пребываю большую часть своей жизни в настоящий момент времени ну примерно там не знаю неделя да? по шкале от 0 до 10 как если бы десятка это такие эмоции как Энергия, э, драйв, азарт, интерес, удовлетворение и так далее. И низ волны нолик – это депрессия, апатия, обида, горечь, огорчение и так далее. Понятно, да? Где-то посерединке ну, такое волнение, ну не такое спокойствие, как дзен, а такое волнение, тревога где-то посерединке. Отметили себе? Да? Теперь второй критерий Чего достиг Или достигла к этому моменту времени Ну по вашей какой-то Внутренней шкале Десятка вы ее себе представляете Сами А где вы сейчас по отношению к той десятке который, В которой вы должны Были бы оказаться по вашему, вне, по вашему мнению Сейчас Ну например Вы думаете К своим 35 годам Неплохо было бы то-то, а я нахожусь, предположим, на семерке. Понятно? Да? Замерили? Получилось? И третий критерий. Каким стал? Что это значит? Это значит, что у меня есть представление о себе, какую я хотела бы быть, и я сейчас считаю, что как-то не дотягиваю до этого. Или, например... Да, вот какой хочу быть, такой являюсь. Понятно? Да? Тоже поставьте себе цифру. И мы вот эту последнюю цифру сейчас проверим. Мы проверим две даже цифры. Мы проверим, какой я. Хотите? Да? Что вы сейчас сделаете? Вы сейчас, особенно те, у кого есть на чем писать, конечно, тут больше радости для вас. Вы сейчас напишите 5 своих, ну, те, у кого не на чем писать, просто подумают о них. 5 качеств, которые вас ярко, ярко характеризуют. Пять ваших качеств. Позитивных на всякий случай добавляю. Знаете, я один раз забыла добавить. И пустила людей, я сейчас вам предложу. Ну, тут, конечно, стулья, неудобно тут ходить. Вот. Но те из вас, кто захочет, конечно, мог бы. Это упражнение круто работает, если вы подошли к каким-нибудь людям и спросили у них, какой я или какая я. И собрали бы вот эти формировки. Напоминаю, только позитивные качества. И прилагательные или причастия. Ну, не знаю, красивый, умный, лучезарный. Да, понятно? Да? Спокойный, мягкий, решительный, целеустремленная нежная и так далее понятно да и так 5 пишите и теперь найдите возможность хотя бы у трех человек спросить какой вы хотя бы у трех понятно да ну покрутитесь вокруг себя или подойдите к кому-нибудь поинтересуйтесь о правильно молодец супер это очень крутое упражнение когда его делаешь в группе и подходишь к, человек, к людям где-то ну, к десяти вы не представляете, что с вами будет происходить. У вас куча энергии сразу же. Итак, какой я? Представляете, ну где вам еще расскажут добрые люди, какой вы? Ну что, есть? Те, кто делали, скажите, что вы получили. Радость. Еще. Подтверждение. А кто получил расширение знания о себе? Расширение знания о себе. А еще, может быть, у кого-то какие-то выводы есть сейчас. Если никто не готов, могу сказать, какие бывают. Кто-то может говорить. Я думала, ходя по женским тренингам, что у меня, ну никак, этой самой нежности и женственности нету. Мне все тут говорят женственное. Боже Алла, спасибо, я излечена. Мы часто не замечаем, как мы меняемся. Согласны? Мы хотим как-то поменяться, мы уже изменились давно и не замечаем. Говорят, что чужие дети быстрее растут. Правда? Точно так мы не видим, как мы меняемся, потому что мы с тобой все время, каждый день. И нам кажется, что мы такие, как вчера. А это не так. И вот через других людей можно узнать много правды о себе. Или кто-то говорит... Я считаю, что я нерешительный, а мне все говорят, я решительный. Да? Вот таким вот образом. А самое главное, что вы получаете в таком упражнении, это энергию. Это мотивацию и уверенность. И после такого упражнения можно пересмотреть ту цифру, которую вы написали. В ответ на вопрос, какой я. И часто после него эта цифра идет вверх. У кого цифра... Замерьте сейчас, пошла вверх из тех, кто делал упражнения. У кого цифра поднялась? Спасибо. Через общение. Через общение и через... Э, ну, помните, кто-то выступал про зеркала? Ну правда, мы о себе без других людей узнать не можем. Никак не можем. Люди для нас способ узнать о себе. И шаг номер пять. Проходи сквозь препятствия. Я вам такой булыжник побольше здесь специально на экран поместила. И у меня к вам вопрос. Что останавливает вас на пути к вашей мечте, к реализации цели? У всех свои. Что вас? Да. Страх, лень. Еще. Нехватка энергии, неуверенность. Еще. Низкая самооценка. Спасибо. Предрассудки. Еще. Ложные убеждения. Добро пожаловать на мой тренинг к убеждения, ресурсные убеждения. Еще иллюзии. иллюзии, абсолютно верно. Мало времени. Хотите вам секрет про мало времени и про лень быстро? Ну, на, на моем блоге ком очень много всяких интересных, полезных штук в виде техник разных, там, не знаю, лайфхаков и всего прочего. Про коучинг очень много. Так вот, там прям есть такое про лень. Как пройти сквозь лень? Да? Посмотрите, там 10 шагов. Но на самом деле все очень быстро. Когда говорят мне клиенты, лень или мало времени, я сразу понимаю, нужно искать смысл. Вот представьте, я вам сейчас скажу. Ну вы же собираетесь остаться еще на 6 часов, правда? Да? да? Собираетесь. А представьте, если сейчас я бы сказала, на Крещатике квартира трехкомнатная за 2000 долларов, но вы должны туда приехать прямо сейчас. Вы поедете? Да. Но вы бы сказали, если бы я предложила вам нечто другое, вы бы сказали, у меня нет времени. У меня нет времени, вы бы сказали. Все зависит от смысла, от ответа на вопрос, зачем мне это. И... Лень, лени не существует. Лень, если действительно нужно отдохнуть, нужно тогда сказать себе честно, я отдыхаю какой-то промежуток времени и потом дальше двигаться. Отсутствие времени, пересмотрите приоритеты, и тогда будете двигаться. И откажитесь от ненужных и не своих целей и мечт. Они очень тоже много забирают энергию. Ну, я вот э, вам на экран вывела то, что, все, что звучало. Ну, примерно, да? Примерно вот все вот это, и можно список продолжить, э, оно э, действительно нас тормозит на пути к нашим мечтам. Все это, ну, когда мозг видит вот такое, он сразу теряет интерес. Он говорит, боже мой, это совсем разбираться, это всему учиться. Я придумала модель, Сейчас сейчас, сейчас. Э, как тут я не туда нажимаю. Угу. Придумала модель, куда все эти ловушки умещаются. Всего три пункта. Всегда-всегда нас останавливает на пути к нашим мечтам и целям страх неизвестного, что по ту сторону тех самых наших убеждений или зоны комфорта нашей, да, привычного. Опыт неудач мы все киваем на то, я уже делал. Я уже так смотрела, я уже туда ходил, да? И неверие. Неверие в себя, в поддержку, в то, что это возможно, э, ну и прочее. Похоже? Все, что мы видели, все ловушки можно уместить всего в три слова. И вот так, почему сон? Я спросила как-то себя, ну действительно, вот вы ходите по улицам, видите же, вот бывают, правда, люди... Вроде ходят, едят, спят, дышат, но не живут. И действительно, тогда они как будто во сне. Вот автомат какой-то работает, да? Не включается осознанность. Причина вот в этом. Страх неизвестного, опыт неудач и неверия. Вот с этими уже друзьями можно разобраться, правда? Что же делать? Ну, как вариант сменить угол зрения. Я на своих тренингах после... После каждой кофепаузы и пересаживаю людей. И говорю: всем здесь, я не буду вас сейчас напрягать, здесь совершенно другой формат. Но когда вы придете ко мне учиться, то там не побалуешь, там нужно будет пересаживаться. И я говорю, э, после каждого кофе-брейка: новый партнер, новое место. Для чего? Сидеть с разными людьми, получать новый опыт узнавать больше о себе и с разных ракурсов сюда смотреть. Вот любой из вас может провести эксперимент. Вы можете сидеть здесь, пойти туда, и вы удивитесь. Вообще по-другому все предстанет перед вами. Абсолютно по-другому. Попробуйте. Сейчас еще один вопрос в студию. Я обожаю эту цитату. Вопрос будет, кто ее написал. Несчастье – это всего лишь алмазная пыль, которой Вселенная полирует свои бриллианты. Вот э, я смотрю на жизнь сквозь фильтр вот этой самой цитаты. Кто автор? Нет. Неужели вы автора не знаете? А? Нет, нет, нет. Нет, не Роуч, нет. М -м. Калит, колодца, да? Это Роберт Лейтон. Роберт Лейтон. Я очень часто эту цит... Я почему думала, что... Э, отгадаете, я очень часто ее использую в своих мастер-классах. Но э, очень много здесь есть в фестивале тех, кто меня знают, э, но здесь они практически не находятся. Они приходят ко мне учиться платно, то есть за деньги. Вот, э, поэтому сюда сейчас не пришли. Крутая цитата. Что он говорит? Он говорит о том, что мы с вами все бриллианты, а те самые э, события, которые мы окрашиваем в цвет неудач, ошибок и так далее, это всего лишь алмазная пыль. И кто знает, когда нас уволили с работы, это несчастье или может быть возможность? Кто знает, когда мы разводимся, это неудача или может быть возможность? Актуально, вижу. Правда, мы порой со своей колокольни не видим всей вот этой вселенской задумки. И, ну, важно научиться больше доверять пространству. Вот эта цитата нам будет точно помогать. Крутая. Еще одна подсказка, которая может помогать. Вот реально, когда смотреть на любую стену, как на дверь, можно найти щелку Куда проскользнешь? Можно найти всегда, но действительно нужно, перед, э, когда уже столкнулся с этим самым событием, спросить себя, да? что я так парюсь и что здесь для меня возможность. Это всегда очень хорошо помогает. ну давайте так вам расскажу. Смотрите, вот попали мы в какую-то неприятность. Первые мысли, которые приходят ну, любому человеку. За что? Почему же опять Мне как же так, когда же наконец, и там что-то, либо кому-то претензия, ну что же он не понимает, ну когда же они там уже в своем правительстве примут законы. Вот вместо этого нужно потренировать и натренировать другой полюс. Коучинг-бук и сам коучинг очень помогает этой тренировке. В такие моменты задавать себе вопрос – что я могу сделать и как для того, чтобы получить то, что хочу? Ну вот в этом событии. Все, все просто. Но единственное нужно чуточку осознанности. В этом смысле очень в поддержку мои цитаты Александр Белл говорит о том, что когда закрывается одна дверь, открывается другая. Но порой мы слишком долго, с сожалением, глядим на закрывшуюся совсем не замечая той, которая открылась. Едем мы недавно в машине с мужем и с дочкой. И муж говорит, ну как же так, ну что ж такое, ну что-то там он. Позвонил ему кто-то, и вот он э, в сердцах вот такая тирада, он у меня там темпераментный такой. А дочка говорит, папочка, ну ты же знаешь, когда закрывается одна дверь. Вот, ну конечно в машине хохот, Вадик, мужа зовут Вадим, Говорит, воспитали на свою голову. Вот. Но на самом деле это всегда очень здорово. И даже когда наши дети ведут себя не так, все равно в них это встраивается в них это. Все равно оно потом в нужный момент выстрелит. Плюс. И сейчас помните, пожалуйста, и скажите очень быстро кому-нибудь, а лучше сюда, ну, поделитесь, вот просто очень быстро. Какое препятствие стало дверью для вас? Ну, прям вот сейчас. Скажите, какое препятствие стало дверью такой для вас? Для меня когда-то э, мое последнее увольнение с работы. В Неудача в личной жизни. Поддерживаю. Для меня мой развод стал дверью в новые возможности. И к дочери, например. Еще. Понятно? А я танцую, а вы на танцую, танцую. Здорово. Еще. Супер, дало мне свободу, да, и получать удовольствие от работы. Круто, вижу даже позу, в которой вы сидите. У меня все хорошо, здорово, здорово. Еще, коллеги, друзья, да. Супер. Благодарю вас. Порой вселенная, ну так назову, чтобы не пугать вам словом, Бог. Нормально, тут, по-моему, не испугливых все, да? Там Творец, как хотите это называйте, высшие силы. Реально, когда не могут до нас достучаться, порой это единственный способ. И просто человек открыл вот эту дверь. В этом смысле очень крутое произведение «Последняя лекция». Последняя лекция, прочтите. Очень мотивирующая книга. «Рент Паульш. Последняя лекция. Очень сильная, но он умирал. Реально умирал. Уже точно. И он делился, как он готовил свою семью, что он делал, как он прощался. Он был преподаватель в каком-то институте. Очень крутая книга, почитайте. Мы это уже сделали. Моя цитата. «Расти – это праздновать ошибки и приветствовать препятствия». Правда, научиться приветствовать препятствия. Говорить «Я тебя приветствую! Здравствуй!» Это не тупой оптимизм какой-то. Вот мой бухгалтер, как и все бухгалтера, правильно устроен. Я ее не обращаю в свою веру, вот эту «радоваться все время», да? Она все время говорит, ну, Алла, ну у меня все как всегда. Отчеты, деньги, договора и всякое такое. Я живу неинтересно. И, конечно же, ее мышление устроено так, что она обращает внимание на ошибки. Если бы она на них не обращала внимания, понятно, они бы были тогда. да? Она правильно устроена. Но даже она говорит, слушай, Алла, я, ты знаешь, у меня подружки уже спрашивают, э, ты как-то по-другому стала общаться. Раньше мы с тобой все время говорили, как плохо они там себя ведут, там наши депутаты, да, а теперь с тобой поговорить-то не да, да, и обсудить-то нечего. Шаг номер шесть. Инвестируй в себя. Вот вы сейчас, вы все это делаете, потому что вы инвестируете в себя, самое главное, что у вас есть, это свою жизнь. Вы время инвестируете. А значит, жизнь, время равно жизнь. Его точно никто не восполнит, не восполнит никакие деньги. Только себя. Хочешь изменить жизнь? Начни с себя хочешь чтобы он посмотри на себя хочешь чтобы они глянь на себя что такого в тебе есть что там так светит ну супер цитата ты это твои действия и нет другого тебя очень многие что-то вещают но если посмотреть на их жизнь печалька да вот поэтому действительно мы смотрим на человека сквозь призму его действий это факт ну и если говорить обо мне то вот эта вся вот радость которая там написана, конечно не могли меня не привести в эту профессию я искала профессию как руководитель на тот момент уже моей компании было четыре года в 2002 году я открыла живое дело и э, я не хотела управлять кнутом и пряником. По-другому я не знала как, я не видела моделей. Э, тогда никто не обучал каким-то новым, э, новым вещам, новым подходам, новым технологиям. И наткнулась на эту профессию, в которую влюбилась, и которая теперь уже стала моим стилем жизни, а не просто профессией. И сейчас вспомните, пожалуйста, Смотрю на... А, время у нас есть. Вспомните, пожалуйста, и скажите своему партнеру, должны быть свидетели вашего триумфа, чего вы достигли, чем вы гордитесь, и чему у вас могут научиться другие люди. Хотите, можем в группе открыть карты. Хотите? Чтобы вы не работали в парах. Хотите, говорю? В парах? В парах. В пары. Объединяемся в пары пары у вас на эту работу 5 минут а теперь скажите вот вы поделились и что что с вами происходит что поделитесь что ценного было в ту... нашла кучу плюсов и что это дало энергия заряд и повысилась уверенность явно веры стала больше еще осознанность, что-то я маловато, маловато будет, да, а значит, а значит импульс действует, Так, да. подожди, подруга, жизнь у нас с тобой одна, да, похоже, еще, кто что нашел, поделитесь, люди, вспомнили, и что тогда, что это дало, добавилось энергии, что говорите? Доверие, доверие. Доверие кому? Миру. Доверие миру стало больше. Точно. Это же простые вещи. Если мы каждый день будем задавать себе три этих вопроса, люди, наша жизнь изменится. Мы же, кто любит себя покритиковать? Поругать. Сказать, что я не тратил, налажал, сделала не так, что-то там опять не, не то со мной. Вот наши вопросы. Конечно же, смотреть ошибкам и тому, что с нами происходит, в глаза. Но тем не менее, фокусироваться на том, в чем мы молодцы. Важно накапливать свой успех через внутренние изменения и продв продвижение к мечтам. И здесь ключевое – системно, регулярно, то есть каждый день – Желательно перед сном, чтобы прямо у изголовья не стоял стакан воды, понимаете, а, сто... а лежала тетрадочка или блокнотик, дневник успеха, тот самый коучинг-бук, в который вы внесете то, что с вами было. И, ну, знаете, как... пишите книгу под названием «Моя гениальная жизнь». И у меня вопрос, опять же, разыгрываем лот что коучинг делает коучингом, без чего он невозможен. Кто сказал практика? Аплодисменты. Другими словами, действия. да? Это имели в виду, действия. Действительно, если мы с моим клиентом, он пришел, поговорили, я ему крутые вопросы, он мне крутые ответы, потом он мне говорит... Я осознал, я так много всего открыл, и мы разошлись, я плохой коуч. Потому что коучинг коучингом делают действия. Реальные действия и изменения в жизни клиента действительно делают его живым. Итак, шаг номер семь: Действуй. Энтони Робинс, о котором сейчас просто уже слагают легенды. Многие знают, что надо делать, и многие об этом рассказывают. Но немногие делают. Ну смотрите, сколько людей э, есть таких, которым вы скажете, ну как же, вот же можно сделать, а он вам скажет, я это знаю. Я когда обучаю коуча, я говорю, как только вы слышите от клиента, я это знаю, все, надо туда двигаться. Он там железно окопался, чтобы не двигаться. Мозг так устроен, знаю, значит мне это неинтересно. Но это не так. Надо избавляться от знаний, которые не, вы не перевели в действие, которые вы не, не прожили. Обязательный ингредиент успеха – делай. Но многие из вас могут сказать, подожди, но есть же вот такие вот ситуации, ну, может быть, у здесь присутствующих есть. Вот, ну, не знаю я, что делать. Бывает такое? Да? Поднимите руки те, у кого есть такие ситуации. Вот не знаю, что делать. Смотрите, как нас много. Значит, вам делюсь практикой неделания. Хотите? Значит так, практика неделания. Если не знаешь, что делать в ситуации, обязательно не делай то, что раньше. Если сделать одно и то же, то получишь то же самое получишь. Но вы же хотите не то же самое, вы же хотите большее, лучшее, богаче свободнее, независимые и так далее. Да? Каждому свое. Так вот, практика не делания. Ни в коем случае не делай то, что делал, но обязательно сделай что-нибудь вместо этого. Обязательно. Там два шага. Не делать то, что делал, и даже если это будет не стопроцентно просчитано тобой, сделай что-нибудь. Только помните другие шаги. Помните вначале? Из состояния равновесие такой цельности, лада с собой. Конечно же, не в сердцах там кого-нибудь с сковородкой по голове, я не про это, конечно же, да. Ты шел с работы на полчаса позже, да? И тут, дорогая, ну что, что так, ну, да, ну ты, ну как же ж, я ж, я ж тебе звонил, у тебя же там телефон был выключен. Она ему все нормально. Да? Он опять, ну как, ну вот, ну, ну. Ну что с тобой? Да нормально все со мной. Да? А потом она ему... А, и пошла. Она вспомнила практику неделания и думает, так, я всегда молчала, а сейчас я открою рот. Да? Нет, я не про это. Сделайте обязательно что-нибудь, но э, из ров ровного состояния. Да, понятно? Практика неделания. Понятно, как устроено? Если мы остановились то тогда вообще в этом событии нет энергии. Оно у нас ее только забирает. Почему? Потому что мы себя ругаем. Вот опять не идешь, не делаешь, не... И пилим себя. И все, и остатки энергии уходят. И сейчас помните свою мечту, о которой вы в начале мастер-класса подумали о ней, потом говорили, зачем она вам. Помните? Пожалуйста, напишите три шага, те, у кого не на чем писать, у вас есть телефоны, у вас есть смартфоны, напишите туда хотя бы один шаг, что вы сделаете для того, чтобы эта мечта реализовалась. Что вы сделаете? И план не считается планом, если там нет даты. Если вы напишите «я прогуглю», то так и будет это «про каждый день. Ой, не успел. Да, я опять прогуглил. Запишите, пожалуйста. Лучше, конечно, три шага, чем один. И обязательно поставьте, когда вы это сделаете. А те из вас, кто пишет, завтра что у нас, воскресенье? Да. да? Вот кто начинает писать там «через неделю», «через три дня», Обязательно мой вам вопрос. Почему не завтра? Почему не сегодня? Угу. Итак, три шага. Что я сделаю? И когда вы, те из вас, кто написал эти шаги, как вы себя чувствуете? уверенности больше еще как себя чувствуете удовлетворение есть я молодец там в голове вот оно, когда есть план ощущение что к мечте еще больше приблизился сама мечта смысл мечты и план действий это уже 70 процентов это уже жалко выбросить это уже реально вот он на бумаге уже написано и потом себя ругать будешь больше если что Такое еще э, у нас с вами получился нулевой шаг, да? У нас получились семь шагов и еще дополнительный. Вот все те шаги, о которых мы говорили, без любви они ничто. Согласны? Ну, я, когда говорю слово «любовь», это не обязательно любовь между мужчиной и женщиной. Это такое состояние, вот сейчас мы, хотите, немножко сейчас это почувствуем это состояние? Хотите? Прикройте глаза, пожалуйста. Прикройте глаза. И сейчас, продолжая слышать мой голос, расслабляясь, обратите внимание на область сердца. И обнаружьте там маленькую-маленькую точечку. Это источник, который прямо сейчас начнет расширяться. И расширяясь, он будет напитывать каждую клеточку вашего тела любовью. Расширяйте любовь дальше, чувствуйте свое сердце, чувствуете себя живым и замечайте, как уже все тело напитано любовью, и она растекается дальше и заполняет этот зал. Эту улицу, этот город, Украину и землю почувствуйте, как биение вашего сердца действительно помогает планете чувствовать любовь. И постепенно, постепенно, когда почувствуете желание вернуться обратно, попадаете в Украину, в город, на эту улицу, и в этот зал. И открывайте глаза. Благодарю. Давайте друг другу поаплодируем. Это еще не все. Удалось почувствовать? Да? Расслабились, чуть-чуть напитались? Да? А теперь встаем. Встаем. Мы не расходимся. Я вам еще кучу полезностей сейчас дам. И потопаем. Похлопаем. Подвигаем плечами. Плечами, плечами подвигаем. Покрутимся вокруг себя в одну сторону, в другую. Найдем партнера и похлопаем его по спине. Ага. Нежно, нежно, нежно, нежно. И теперь обраточку, обраточку. Поаплодировали друг другу. И садитесь, садитесь. Встряхнулись немножко? Любить дотрагиваться сердцем. Вы видите, да, на экране моя семья. Вот мой сын в бабочке, моя дочка. Тут моя команда. И действительно, для меня расшифровка слова любви, любить, это делать то, что любишь вместе с теми, кого любишь. Ну согласитесь, для чего мы здесь? Мы здесь, чтобы делиться. Ну, другого смысла вообще нету. Ну вот выпускники там наши всякие, вот такие вот люди радостные, примерно такие, как мы с вами сейчас. И действительно важно строить мосты вместо тем. И тогда действительно будешь чувствовать себя более счастливым и успешным. И у меня, там же есть у нас еще какой-то подарок? Э, у меня вопрос. Э, у меня есть три коучинг-бука, знаете? Те, кто знаете. У них есть три названия. Какой коучинг-бук первым я издала? Название, слово должно быть. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, Почты. здесь я это слово очень часто употребляла. Почты. Осознанность. И у нее, посмотрите, у, де... а, у девушки осознанность, но ну, Юли липали. Осознанность. Э кто сказал любовь? Я сказал. Да? Ну, смотрите, ты сказала, Ир. Вот, девушке, вот этой вот девушке, подари, пожалуйста, осознанность, осознанность, но у вас уже есть коучинг-бук, вот сюда, пожалуйста, передай, передай девушке подарок, аплодисменты девушке, это не любовь, но любовь мне тоже очень нравится, версия, их три, осознанность, ясность и целостность, и вот, вот в такой последовательности они издавались, сейчас готовится счастье, и книга, вот-вот выйдет моя книга «Энергия живой жизни. 63 кванта. вдохновения". Спасибо. Давно уже ее пишу, все не так. Все вот, понимаете, на мастер-классы езжу. Что? А так? А так? Шучу. Что читать? «Искусство возможностей Зандеров». Потрясающая книга. Всем из вас, кто хочет познакомиться с коучингом, если решите ко мне идти учиться, ничего не читайте, ни в коем случае. Если нет, то почитайте книгу «Коактивный коучинг». Джулия Кэмерон «Путь художника», крутая книга. «От слов к делу» и «Проактивное мышление». Вот эти, с этими книгами ну, примерно эм, то, что в, в этом мастер-классе было, можно еще больше для себя развернуть. На самом деле, э, на моем блоге очень много подборок и о смысле, и об изменениях, о мотивации, о вдохновении, о коучинге, об управлении, о бизнесе. Теперь к фильмам. Точно так же подборок много на блоге. Э, если хотите больше познакомиться с коучингом, «Легенда Баггера Венса», «Мирный воин» и «Тренер Картер». Три фильма. А фильм «В погоне за счастьем» Посмотрите, если вам не хватает мотивации, если вы, вы считаете, что все пропало, посмотрите обязательно этот фильм, и тогда э, вы включитесь. Включитесь в свои идеи, в свои мечты и в свои цели. Всем, у кого есть дети, великолепная подборка. Это мои 5, топ-5. На блоге там есть больше, по-моему, 10 у меня, топ-10 есть. Учитель года, общество мертвых поэтов, звездочки на земле, перед классом и харисты. Крутые фильмы, их можно смотреть с детьми примерно от 6 лет. Есть побочный эффект. Детки, когда смотрят, они говорят, особенно дети, которые учатся сейчас в школе, они говорят, мама или папа, почему у нас нет таких учителей? Вот такой побочный эффект. Ну и действительно, планов у меня громадьем, много чего э, делаю, воплощаю, хочу. Э, с радостью, э, как это, откликнусь на любые ваши предложения. И э, на блоге, кому мало этих подборок, 100 фильмов, 100 книг, пожалуйста, можете выбирать из таких, из 100. Мои контакты, можете их... Там, не знаю, сфотографировать, но я есть на Фейсбуке, у меня две странички «Алла Заднепровская» и «Алла Заднепровская коуч первых лиц». Страницы «Живое дело», «Интегральная коучинг школа» и «Коучинг фишки». Пожалуйста, заходите, ищите меня, я откликаюсь, я всегда отвечаю на письма. Ну и, конечно же, дорогам нельзя научить, их можно только пройти. Я признательна каждому из вас за время, проведенное здесь. Спасибо вам, вы лучшие! Пусть у вас реализуется та мечта, которую вы захотели. Говорят, что я волшебница. Это, ну, в общем, склонно верить, так и есть. Пусть так и будет. Спасибо вам! Спасибо!